Продолжает свою работу приемная комиссия Казанского федерального университета. Ежедневно университет открывает двери для желающих подать документы. Своими эмоциями о поступлении и университете поделились новоиспеченные абитуриенты. Поступая на магистратуру, пока еще не определилась точно с местом, но закончили педагогическое образование. Пока немножко нервы шалят, потому что не знаешь, куда пойти. Как бы, ну, Возможностей много в Казанском федеральном, вот, осталось только выбрать. Я хочу поступить на педагогическое образование вот, именно по направлению математика-информатика. Это одно из... Кажется, самых подходящих мест, именно когда, если хочешь получать математическое на высшем уровне, именно как раз институт Лобачевского, вот, и это самый такой лучший, я думаю, выбор, шаг, этап развития карьерного роста. Я иду на институт управления экономики, на менеджмент, хотела, на маркетолога. Я давно хотела сюда, не смотрела и в прошлом году тоже уточняла эту всю информацию. В этот раз еще не так много ребят успело прийти, потому что им не пришли результаты экзаменов. Как только они получат свои аттестаты, могут приходить спокойно в приемную комиссию. Думаю, что уже ближе к июлю тут будет огромное количество людей, везде будут очереди. Но в целом ребята уже готовы поступать, очень много узнают, много вопросов задают. Родители очень сильно переживают, интересуются всем поступлением. Поэтому я думаю, что в этом году очень много людей опять наберем, как и всегда, в принципе. Поэтому очень сильно ждем всех абитуриентов, готовы работать, готовы отвечать на все вопросы. Вот, мы заряжены. Приемная комиссия до 15 июля будет работать для выпускников, стремящихся стать студентами Казанского федерального. А уже 27 июля абитуриенты смогут увидеть конкурсные списки и оценить свои шансы на поступление. Валерия Гарнышева, Фарид Захит Универньюз.